Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Аня. Обязательно подписывайтесь, также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А сегодня я вам расскажу о самых полезных приложениях для телефона в Польше. Приложение Play24 или приложение вашего оператора. В нем можно пополнить счет, менять тарифные планы или следить за расходами трафика на интернет. Следующее приложение, которое вам обязательно понадобится, это приложение вашего банка. Например, Millennium, Paribas, PKO, очень много разных банков, смотря какой вы выберете. Вы можете в два счета сделать перевод на другую карту. Пополнить счет на мобильный телефон, пополнить баланс, проверить баланс или заблокировать карту. Также вы можете в этом приложении оформить депозит, найти ближайшее отделение или банкомат. Як-до-яда – это самое необходимое приложение для тех, кто пользуется общественным транспортом. Это приложение расскажет вам, на каком автобусе или трамвае лучше доехать до точки назначения, распишет время, которое нужно потратить на поездку, предложит несколько вариантов маршрутов и пересадок. Единственный минус этого приложения – это то, что оно платится для Android приблизительно 4 доллара мобилет это сервис при покупке билетов на общественный транспорт и электрички при проверке контролер может сканировать ваш qr-код билета прямо с экрана мобильного телефона или планшета push.pl это каталог службы доставки еды на дом или офис удобно то что сразу видно меню и цены также заказ можно оформить не выходя из приложения большой выбор способов оплаты можно собирать баллы, которые позже вы можете обменять на какие-то скидки, следующее приложение это Uber. Я знаю, что многие о нем слышали и многие им пользовались, так как это международное приложение и вы можете им пользоваться не только в Польше. Это приложение предоставляет заказ машин и пассажирских перевозок. И кстати, зачастую обходится дешевле традиционных такси. Хочу вам еще сказать, что все приложения я оставлю в описании. Если, например, вы хотите скачать какое-то приложение просто перейдите по ссылочке очень популярное приложение калео я честно вам скажу что я сама таким приложением часто пользуюсь так как езжу в соседние города или даже на дальние расстояния в этом приложении вы можете посмотреть расписание поездов и также составить маршрут Бусрадар приложение в котором можно находить транспорт для поездок между городами если же вы хотите посетить интересные места ресторан кафе музеи выставки воспользуйтесь приложением trip advisor это приложение международное и вы можете им пользоваться в любой точке мира плюс в том что это приложение содержит отзывы тех людей которые уже там были приложение next bike будет актуально для тех собрался взять на прокат велосипед вам просто нужно зарегистрироваться в системе положить на счет 10 злотых и вы можете взять велосипед на ближайшей велостоянке первые 20 минут езды бесплатные более длительные поездки уже будут платные и могут длиться не более 12 часов штраф за превышение этого времени составляет 200 злотых приложение очень удобное сохраняет все ваши коды велосипедов также показывает сколько у вас осталось на счету и как долго вы катались. Купоны или хан незаменимая штука для любителей фастфудов или частых посиделок в кафе. Здесь можно найти скидки на посещение КФЦ, Бургер Кинг, Starbucks, Subway, McDonald's и другие. Достаточно просто показать. Кассиру – приложение с открытой скидкой. Иногда скидки встречаются не только на заведение быстрого питания. Также вы можете встретить скидки на одежду или косметику. Следующее приложение, которое называется «Моя газетка», очень популярное в Польше. Я сама этим приложением пользуюсь, наверное, с первого дня, как я только приехала сюда. В этом приложении собраны акции, скидки, купоны всех сетевых магазинов, Супермаркеты, гипермаркеты, строительные, парфюмерия, косметика, одежда, кухня, мода, рестораны и другие. Существует такое приложение для тех, кто э, не в курсе, что в воскресенье не работают магазины в Польше. Приложение называется Недельные закупы. В нем показывают магазины, ближайшие магазины, которые открыты в воскресенье. И это приложение доступно лишь только в версии для Android. Приложение Кьюпоны. Это самая известная приложение для любителей распродаж. Расскажет вам о всех акциях и скидках в магазинах, одежды, кафе и фастфудах. гислые очень удобное мобильное приложение для тех, кто учит польский язык и не только. Здесь можно собирать уроки на разные темы, учить не только слова, но и фразы или целые предложения. Есть упражнения на написание и можно послушать, как правильно произносятся слова. Кроме того, можно собирать списки с нужными словосочетаниями и делиться ими с друзьями. Мобильная граница. Это незаменимая вещь для автомобилей, которые едут из Польши в Украину и обратно. Показывает время ожидания на переходах и позволяет избежать длинных очередей на границах. В приложении есть видео с камер наблюдения, прогнозы на дату в будущем и даже погода. Дом градка. Это приложение по поиску жилья для аренды. Конечно, можно воспользоваться и сайтом, но приложение на телевидение, Телефоне, намного удобнее и вы можете в любой момент зайти и посмотреть актуальные варианты. Оно достаточно быстро работает и можно листать фотографии квартир, не заходя в объявления. OLXPL это доска бесплатных объявлений, где можно найти все что угодно. От бесплатного дивана до предложений по поиску квартиры. Procuit.pl это приложение по поиску работы. Если вы хотите сходить в кинотеатр, обязательно скачайте приложение Мультикино. В этом приложении вы можете посмотреть расписание сеансов и также купить билет на любой фильм или мультфильм. И то, что классно, что больше не нужно стоять в очереди и ждать, когда вы подойдете и купите билет. Приложение Booking доступно не только в Польше, но и в других странах. С помощью этого приложения вы можете забронировать жилье, аренду машины билеты и многое другое я этим приложением пользуюсь очень давно и в основном я там бронирую жилье если мы куда-то отправляемся в мини путешествие, например pay это мобильное приложение благодаря которому вы можете делать денежные переводы быстрые простые и недорогие по всему миру винтед это литовский marketplace но он очень популярен в польше и я недавно также скачала это приложение себе на телефон это приложение позволяет своим покупкам продавать менять и покупать новую или бывшую в потреблению одежду или аксессуары сегодня я с вами поделилась самыми популярными и полезными предложениями, которые помогут вам обустроиться в польше если вы знаете еще какие-то приложения обязательно пишите в комментариях мне интересно будет почитать чем вы пользуетесь я надеюсь что это видео для вас было информационным и полезным Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. Всем пока!